Привет, мама, что? И я кидала. Привет. Привет, кидала. Вот да привекалась. Сейчас вылетишь. А потом, да ты мама на Да и перчатки нету, что говоришь? А? Серенька. Привет. Привет. Девчонки, запрыги. Я папу завидовал. все классно, да? Ага. Ну что, как девчонки ехать? Да, приехали, дальше пешком Там гора Давайте Вдвоем с Давидом Давай Пешком надо ходить Давай Ну тогда сейчас ты Даринка тоже пишет. Смотри, как на час Как я пешком? Да я с радостью Только в другую степь Помогать папе надо. Помочь, что ли? Да, сейчас маму заберем. Снег <смех> загребла. Давай заехаем. <смех> <смех> Папа, выбегает, девочек. Наоборот, хорошо, да, пешком, нравится ходить. Ай, как хорошо пешком ходить. Зарядка ножком. Догоняй, мам, догоняй. Догоняй. Пока машинки не ездят, пока. Нету, пока. Пошли, мини-космонавт. А? На ручке? Ну, давай-давай, иди. О, сейчас папа у нас будет снег чистить. О, это плакса-то? Вставай-давай! Бонька-то, смотри, бегает. О, здесь снега-то... Намело опять, а? Маленькая белка, ой, Господи, Мама, а? Да и там хожу, вон. Дарин, не ходи туда. Дарина, Дарина. Я <таспорщик> Нет, иду. О! А, не О, Андрей подготовил. Okay. Okay. Сена Здесь кушать. Очень хорошо, вообще-то, придумал. Умница. Пойду с Два дня как никак не виделись. Привет, Бяшенька Привет, мой хороший рогатый. Че, а? Че, че, малыш? А грустишь, Бяша? Бяша, имя то ведь свое знаешь ты? Имя то ведь свое знаешь? Где-то там. Мяж, рогатый наш ча рога, говорят, уже в зверни лезут, да? Такие здоровые рога Ладно, пойду, что-то там кричат Ага Папа нам тропинку делает Сюда идите Легкий снег. Легкий снег. Но сегодня легкий снег. Удобно убирать. Ну когда сырость, да. Сырость. Чего? На ручки хочет, да? Ой, на ручки хочет. Смотри, как Амина с Динарой игра вместе. А вы что разлеглись? Вами дома скучно. Что да. теперь сделаешь? Так, скучно. Все им скучно. Кушать скучно. Интернет. треть скучно. Это как это в Еролаше. Ой, встаем, встаем быстрее. Папа сейчас закидает да, вас снегом. Встаем, Амина, быстрей, быстрей. Быстрей ко мне. Ко мне. Рядом. Давай, иди сюда, Амина, быстрей. А, другая сама себе кидает. Нельзя, Дарина, кидать тебе снег. Иди сюда, лицо-то тряхну. Всё, всё. Сейчас, сейчас. Сейчас давай Амина говорит, Давид, давай поменяемся местами. Ты говоришь, садись, я тебя повезу. Ой, кошмарный ребенок. Ты смотри, впереди-то машина, можешь едет, туперлась рогами-то. От машины убегает. Нет, поворачивай. Динара на дорогу не выходи. Что ты нашла? Покажи. Динар, гинки где-то нашла. Давай, давай. Ты где лед ты нашла? Давай. Ну ты вообще. Только не кушать его, он Дам! грязный. Динара, меня. <связь> Дарина, бай, бай хочет да у нас. Дарина Бабай хочет, все зевает, устала.